Всем привет, друзья! Все. Все хорошо, слава богу. Отболелись мы, отлежались. Кто-то отлежался, кто-то нет, как говорится. А вот. Выздоровели сегодня на питание. А написала учителям, воспитателям, чтобы поставили на питание. А у Давида прям учительница вообще молодец у нас. Ну, слава богу, Давид выйдет, говорит. Воспитателя тоже все написали в ответ, молодцы. И сегодня пришел такой комментарий утром у меня. Вы скажете, а я не обращаю внимания? Да я не обращаю внимания, просто я хочу этому человеку сказать, я уже ее банила, она опять восстанавливалась через другую эту, да? Но у нее я уже запомнила ее. Видимо, она Наша и, и следит за моей творческой жизнью, так скажем. Творческой жизнью. И пишет она мне. Вот день рождения у Димы отметила так плохо. Чего ж ты не купила? Там, слушай, у меня торт вышел только на, на приличную сумму, да. Независимо там от другого всего. Нынче жизнь дорогая. А то, что вот говоришь мне, детям очень понравилось. И у меня Дима даже сказал: "Мам, спасибо". У меня даже поцеловал. То, что ему очень понравилось. Суть не в том, чтобы пожрать за столом там или что, да, набить пузо. А суть в том, что у него пришли друзья, которые еще хотели прийти, но он это. Они уже гулять потом пошли. Просто посидеть, пообщаться дома. Не все же родители пускают домой детей. Потому что я знаю таких многих родителей, которые боятся пустить чужих детей. И боятся, я не знаю чего бояться, ну, короче, я воспитана таким образом, что у меня всегда друзья мои, подружки всегда были вхожи в дом. Всегда за общий стол сажала моя мамуля. Пусть земля и будет пухом. Так что от воспитания тоже много зависит. И затем, да, я еще засняла у Динара день рождения, 22 Было э, февраля. Засняла, есть видео. Я скинула, я это все скину. Пускай, пускай этому дам. Никто плохое не написал. Спасибо вам за все. Дай Бог вам всем здоровья. Э, я благодарю, что у меня такие классные подписчики есть которые ну, на каждом слове ну, обсираловкой не занимаются. Пишут так, как есть, как видят. да а, То, что эта девушка или женщина, скорее всего, женщина, скорее всего, она не понимает, что такое хобби, не понимает, что такое... А заниматься своим рукоделием это знаете это просто душа отдыхает если бы я не занималась рукоделием я так скажу мне бы наверное было плохо жить а тяжело жить так как одно вот это семейное семейные вот эти как сказать как в общем-то сказать? И я вот, знаете, я, я без камеры могу сказать, да, все лезет, все вот в голову и могу ответить и все. А камеру включаю, у меня все, мысли улетучиваются в одну сторону, а разговор в другую сторону. Ну, короче, а вот этот семейный быт, конечно, меня бы засосал конкретно, если бы я вот не занималась бы хобби. Мне очень нравится заниматься хобби. Ну. Но... Меня поймут те люди, которые занимаются хобби. хобби. Кто вяжет, кто вот, ну, делает красоту для мира. Эти люди, мне кажется, вообще от Бога. Они просто... Не каждый сможет это. Не каждый сможет. Потому что я многих знаю, что молодые люди не занимаются таким делом. Многие пишут, что... Ну, не хозяйством, ну, вот... Просто дети, дети, дети. Кто-то даже детьми-то не занимается. Кто-то кидает на своих родителей и бегает так чисто по магазинам, чисто тратится. А то, что я вот трачу на мое хобби, я скажу вам так. Не надо чужие деньги читать. Я ваши не считаю, и вы мои не считаете. У меня есть муж, он у меня зарабатывает, обеспечивает семью. Я тоже плачу. Вы что думаете? У меня... Я, я и в долг живу, как все, весь народ, как весь народ, вот, ну, не знаю, в нашем поселке так живут. Живут под записи дает в магазинах. Благо у нас знакомые все. Вот, у меня хочется... Ну вот сейчас у меня много денег ушло, у меня телефон сломался, телефон сломался, мне пришлось телефон новый купить, потому что без телефона никак, в садик надо звонить, забирать, без звонка не, не отдают, затем домашнее там, допустим, созваниваться с родителями, это ну, сейчас вот нынче без телефона ну никак. У меня как телефон сломался, я уже, я не знала, я без рук осталась, думала. Вот. Как-то так. А то, что И есть у меня хобби, я этому очень рада. Я этому очень рада. Я даже я могу делать, да, не за деньги могу делать, я а просто подарки могу делать. И сейчас, в данный момент, мы вчера переписывались э, мастером, вот хобби, да, вот моего любимого канзаши. Я хочу сделать э, в школу, в садик подарки к 8 марта, чтобы мои дети унесли и были рады, что ихняя мама участвует э, э, в садике, участвую в таких, ну, праздничных, так сказать. Ну, чтобы детям было классно, чтобы им было гордость за маму. А то, что вот вечно не в деньгах счастье, не в деньгах счастье, я вам так скажу. Да, есть деньги, есть деньги, ты счастлив. Нет денег, ты тоже думаешь, ай да ладно, сегодня нет, завтра будет, значит. Я, знаете, я не такая прям э, бешеная насчет денег и насчет всего. Я могу просто прийти вот моему хозяйству, вон они у меня клюют, кушают. Господи, слава Богу, что у нас есть хозяйство, что, что у нас есть огород. Вот он, мой любимый огород, который я души не чаю в этом огороде. Я очень его люблю. Я говорю спасибо мамуле моей, которая подарила этот огород, которая сказала Гузель, иди, оформляйся на себя, оформляй документы, пускай это будет подарок, говорит. А мой ну вот с моим отцом, да, сделали подарок, чтобы нам с Андреем мы как раз жить начинали в то время. И ты любишь, говорит, огород. Вот И, и у меня после того, конечно, у меня прям и Андрей любит огород. И вообще у меня все семейство любит огород, кроме Фариды. Да, да, она, она мне сама говорит, я вот, мам, не обижайся, я вот огород не люблю. Я говорю, тогда надо тебе в городе жить. А если в деревне жить, там по-любому надо огород иметь. Сажать и все такое. Дай Бог, говорю, здоровье, я вас всем обеспечу. Вы, главное, говорю, живите, чтобы все было у вас хорошо. Вот. Я не жалею, что у меня такая жизнь, какая бы ни была, значит, судьбой предназначена. Сегодня потеплело и думаю оставить дверь при открытой, Пусть они бегают, козы, потому что ну, надоело ему уже сидеть в одном месте. Куриц новеньких я посадила там на этот на их, их сидушки. А рыжие это они сами садятся. А вот новенькие-то они не умеют. Ну что, друзья, я, наверное, погнала домой. все детей собирать, отправлять в больницу и справочки. Так, друзья. Короче, пришла я домой. Снимала-снимала видео. Говорила, говорила. А в итоге, смотрю, у меня половина не записалась, так как у меня камера была полностью забита. Закинула видосы на комп, потом монтировать это все буду. И э, очень много там говорила. Дима сейчас у меня с детьми поехала на такси. Все, э, в больницу за справками. Он у меня вообще молодец. Он сам сказал, мам, я увезу детей, он всегда их возит. Или отведет, если погода позволяет. Ну, что-то ветреное, я говорю, давай лучше на такси съезди. Вот. Вчера вечером он у нас вообще картошку пожарил в 9 вечера. Хотя каша была и все это, подлива. Он говорит, мам, можешь картошку пожарить? Я говорю, я не буду сейчас, я не хочу кушать. Обычно я вечером не ем, ну как, тут не поешь, когда у тебя сын пожарил картошку, я говорю, сын пожарил, а Давид такой, мама, ты будешь кушать? А я... Обычно я не ем вечером, поздно. я говорю, как, сын пожарил, как не буду кушать? Конечно, буду кушать. Даже с добавкой поела, вот как вкусно он пожарил. Молодец. Вот. Да, вот... Аннушка все мне писала. Ну, она в прошлом видео, которое вот последнее было, там можете комментарий посмотреть. Я ее не заблокировала, Ай, да ладно, пускай пишет, думаю, не жалко. Вот она пишет, пришли друзья картошку поесть. Там не только картошка была, или просто ты не заметила, что там был и тортик, и все, да, и всякое такое. А картошка самая у нас ходовая еда, если на то пошло. Ходовая, так как дети ее любят. Чего я рожки поставлю? Рожки, которые мы не любим. Которые я не люблю в данный момент. Да? Опять скажешь, что то, что все зависит у тебя от тебя. Естественно, я же мама, я же знаю, что мои дети любят, что лучше поставить. Никаких, говорит, деликатесов. Посоветую мне, какие деликатесы должны были на столе стоять. Красная икра или крабы там, или что там должно было быть. Мы вот в деревне так живем. Или надо было бухару поставить, что надо было поставить на стол. Для детей, что надо было поставить на стол. Я не понимаю, салат, который они любят, да, зимний салат они очень любят. Сель под шубой больше у нас папа любит. Вот. Для него мы приготовим, когда у него днюха будет. У него в апреле будет, 16 апреля. А нынче будет у него, как говорится, юбилей. А 20 марта даринки будет годик. Так что каждый месяц у нас днюхи, потом у Фариты будет... 27 мая, потом у 27 июня у Давида, у меня 25 июля, потом у Даринки 1 сентября. И все, на этом у нас потом отдых, заканчиваются дни рождения, дни варенье. Ну, в принципе, вот начинается у нас с Дмитрия Андреевича, моего сына. Я не понимаю, вот какие... Мне просто интересно, если вы... Если ты Аннушка, или как тебя там, я не знаю, может быть, ты под фейковым этим сидишь, под фейковой страничкой. Естественно, конечно, наверное, скорее всего. Потому что она все время пишет деликатесы, деликатесы. Ну какие деликатесы в деревне, извините. У нас здесь красная рыба не водится, икра в магазине дети икру красную не любят я тут раз а тут раз дети сделали красную икру ну вот это и то я ела одна никто не ест зачем я буду деньги на себя тратить, да то что дети у меня что плохо одеты плохо накормлены они у меня слава тебе господи все есть никого не ни от кого независимо, ни у кого деньги не спрашиваю спрашиваю только у Андрея и то я больно-то не спрашиваю, так как э, Андрей сам дает деньги мне всегда. Не знаю. Я говорю на камеру так, как есть. Могу наигранное играть. Могу говорить все чики-пуки и просто монтировать под музыку видосы своим типа все прелестно, все хорошо, но извините, это жизнь, это жизнь, она бывает и белая полоса, бывает и черная полоса, все бывает в жизни. Она, мы должны проще относиться к этой жизни, потому что у людей не все всегда так гладко, как как думаете, как преподносят они себя со стороны, все в жизни бывает. У меня вам мотивация, Мотивацию могу сделать на уборку шкафов у меня вот скоро, на днях. Давайте сделаем видео, мотивация. Могу музыку вставить, вставить туда. Какой беспорядок у меня по утрам особенно, вот эти игрушки все валяются, вещи валяются, потому что у меня девчонки э, вытаскивают, переодеваются по дню не по одному разу. Выходит, все бывает, да? Тем более с хозяйством. Ну, слава Богу, мы сейчас от огорода отдыхаем. Ну, опять же, мы устали отдыхать, мы с Андреем даже вон сидим, я говорю, скорее бы снег растаял, мы бы пошли в огород, он такой, да, приборку бы сделали там в хозяйстве, в хлебушке, это все, Мы там отдыхаем. А дома просто, знаете, за зиму так устанешь отдыхать, что уже надоело. И вот из-за этого тебя и прет на хобби. Потому что, ну просто я не могу телевизор просто сидеть смотреть. Я вообще телевизор не смотрю. У меня Андрей что включил, то и идет. Я чисто ушами слушаю. Вот. Ну и дети подойдут, там, с детьми пообщаешься, посмеешься, то все. Так что как-то вот так вот. Не знаю, не знаю, есть у меня подписчики, которые, ну, правда, помогали деньгами, да, детям там на конфеты высылали, то, все, да, спасибо огромное за помощь, она для нас... Конечно, вы, наверное, думаете, ага, попрошайка. Да и не попрошайка, Господи. Просто это от человека зависит, от его нового характера, от егоной души. То, что человек сам по себе, он, конечно, бывает разным. Бывает он доброй души, бывает он такой завистливой души. Бывает э, такой... Э, ну, такой, такой, ну, знаете, не сюда, не туда. Ну, короче, такая, э, как говорится, все ему ровно по жизни, да, ему хоть так, хоть сяк, все ему хорошо. Вот. Ну, а, а я люблю жизни я люблю жизнь, я люблю жить... Э, Жизнь – это здорово вообще. Вообще жизнь – это здорово, это хорошо. Я на всякие болячки стараюсь не обращать. Зачем это надо? Это просто ты себя морально будешь убивать, уничтожать. да Это вообще ни к чему. Не надо. Себя надо жалеть чуть-чуть. И вот это. Вы думаете, наверное, вот на комментарии ты начала отвечать. Естественно. Естественно я не то, что отвечать. Да? Мне просто... Не просто повод, да, заснять видео, просто мне охота высказать то, что у меня в душе. Я человек такой, я могу продавать резинки. У меня покупают резинки. У меня покупают резинки. Я и э, скидываю и все. Если что, да. У меня вообще немного их дома. Вообще немного. Я почти все продала. Слава богу, детишкам на конфетки хватает. И всякое такое. На хлеб с маслом. Вот, и если даже останется у меня резиночки, я могу их и летом продать, если на то пошло. Я могу и на рынок выйти, только не сюда, в поселок, конечно. Я лучше съезжу куда-нибудь, в соседний поселок, там постою, там продам. Я смогу, потому что я знаю, у меня язык без костей, я просто, я просто создана для этого, для продажи всего этого. Мне только на рынке стоять. Вот. Так что, э, вы как видите, я не играю на камеру, я говорю, как есть у меня, слава Богу. Душа-то, ну вот такая, знаете, она вот широкая, она для всех, она у меня открытая душа. У меня вот у детей, у сына, да, у сыновей вот... Э, у Фариды подружки, они всегда со мной э, общаются, всегда здороваются. Мне очень это нравится. Я просто мне нравится с ними общаться, с молодежью. Э, наравне быть. Душа-то молодая, независимо от, от, от, от годов-то наших. Мне вот тоже нынче будет. Вот ну, Сороковник. Я не скрываю. Но я-то. Я чувствую себя вообще на 18 лет. Я общаюсь с детьми, можно сказать, как подруга ихняя. Я и как мама могу посоветовать, и как подруга поговорить. Почему у меня вот дети делятся, они приходят, и мне все говорят. Я так думаю, я так думаю, что все говорят. Но я так думаю, потому что, не знаю, от меня стараются они не скрывать ничего такого. Давид, конечно, у меня чуть-чуть скрытничает, Ну ничего страшного, это все со временем, он, он человек у меня такой, сам по себе скрытный, он больше, наверное, петуховскую породу, в Андрею, потому что у меня Андрей тоже скрытный чувачок-то. Так что, друзья, я могу на камеру беседовать и беседовать, говорить и говорить, дайте мне сейчас, мне его будет мало. Дайте мне прямой эфир, мне его будет мало. Так что, э, телефон новый появился, можно и будет и э, выйти в прямой эфир, наверное. Ну, не знаю, интересно мне, конечно, с вами напрямую пообщаться. Я давно с вами не общалась, и мне очень интересно поговорить вот, Но не всем не у всех есть время, чтобы сидеть в прямом эфире, и я просто не знаю большинство, кто у меня, э, кто откуда и какого время. просто мне охота со всеми пообщаться. Вы можете написать мне комментарий, обязательно ответ будет для вас, для вас, мои подписчики. Так что желаю, и не забывайте ставить лайки, вы этим поддержите на наш канал, и... Ну, чтобы знали люди, как живут вообще э, в деревнях. Ну, у нас поселок, да, городского типа называется. Но, а по сути, он мали, большая деревня, большая деревня. Вот, мы все друг друга знаем, со всеми общаемся. <coughs> так что э, желаю всем здоровья, крепкого. И берегите себя, своих близких, не надо отчаиваться, все будет в жизни хорошо. Так что, если вдруг что, я есть в Инстаграм, я есть в ВКонтакте, в Одноклассниках, потом в Телеграм у меня есть, в соцсети, соцсети у меня везде есть, которые близкие мои подписчики, которыми переписываемся по ватсапу, там то сет, созваниваемся они уже знают то, что в инстаграм они подписаны, в телеграм еще никто не знает, потому что я там только месяц, наверное, два-второй. <coughs> ну, как-то так. И в одноклассниках, конечно, больше у меня в одноклассниках. Все в одноклассниках, и подписчики, и общаемся, и переписываемся. Так что друзья не все должны жить одинаково я вам так скажу не все одинаково потому что мы, у нас у всех свой характер своя физиономия как говорится да С... свой стиль жизни свои интересы это все у каждого свое это свое понимаете это личность Сама для себя. Вот так я вам скажу. Вот что-то пошла я куда-то не туда. Я пошла уже в этот. В психологию, наверное, да? Ладно, все Всем удачки, всем пока. Всех целую, обнимаю. Всем крепкого здоровья. Спасибо, что вы у меня есть. И хорошего настроения, в первую очередь. Всем пока-пока. До новых встреч.